Все, сейчас садимся в ратрак, едем на 4,800. Сейчас, значит, мы забрались на седло и прошли его. Сейчас находимся на...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 Я так хотел бы остаться Но впереди горят огни И сердце рвется в начале.